Итак, мы всегда смелые в том, что утверждаем, что сетевой маркетинг, команда строится навечно, но в большинстве своих случаев это далеко не так. Меня зовут Зайцев Алексей, в сетевом маркетинге я уже 20 лет, и хочу сказать, что я очень много навидался сетевых компаний, лидеров, которые выстроили огромные, гигантские организации в несколько там, десятков, иногда и сотен тысяч человек, и в итоге сейчас они без структур. Давайте поговорим об основной ключевой причине, почему это произошло. Итак, первая ключевая причина – они работали на гипермотивации. То есть большинство людей, которые попадали в их структуру были просто зажжены идеей, их мотивировали, их глубоко мотивировали, они были просто в ауте от того, насколько классная эта идея, Они их вдохновили, их э, научили мечтать, их перемотивировали и, э, скажем так, помогли им мечтать о том, что нереально сделать в короткие сроки. Ну и большинство людей, которые нырнули в этот бизнес, ожидали каких-то чудес, которые ну, так и не случились. Ну и, собственно говоря, большая часть из этих людей, которые даже начали этот бизнес, бросили. При этом некоторые люди бросают этот бизнес после того, как у них уже сеть большая. И они понимают, что при тех усилиях, которые они делают, они получают гораздо меньше, чем в традиционном бизнесе. Ну и люди уходят. Люди уходят либо в найм, либо в традиционный бизнес, добиваются там хороших результатов. А те люди, которые были спонсорами этой классной команды, потеряли сеть. Итак, первая основная причина – это сверхмотивация, огонь, кипяток в структурах, мотивационные мероприятия и, собственно говоря, так называемый кач. Ну, собственно говоря, кач исполнен, структура... Накачано. Чем ярче глаза горят, тем они быстрее выгорают. Это золотое правило. Структура остыла. Люди ищут либо какую-то другую новую компанию, либо они ищут какую-то другую модель, потому что сети осыпаются на хайпе, на эмоциях, <laughs> вечно работать не получается. И люди приходят в структуру уже вялую, в уставшую, и лидеры принимают единственное верное решение – это то менять компанию на какую-то ну, обновленную и, собственно говоря, качают там. Но если посмотреть в глубине, то сетевой маркетинг так не строится. Он так только запускается. А закрепляют сеть совершенно другие механизмы. Вторая причина, да, почему сети сыпятся, потому что, как правило, в вот таких мотивационных хайповых компаниях люди работают с продуктом, который завышен по цене. То есть мы зайдем в другую фирму, в аптеку, в магазин, продукт будет либо аналогичный по качеству, но ниже по цене, либо по качеству намного выше при той же самой цене. Люди понимают, что, ну, собственно говоря, зачем я буду этим заниматься, зачем я буду клиентом в этой структуре, просто для того, чтобы с меня зарабатывали, ну, глупость. Ну и клиенты, то есть нижняя часть структуры начинает осыпаться. А когда нижняя часть структуры, то бишь клиентская, начинает осыпаться, стабильность сети теряется, ну и мы имеем то, что имеем. Сеть сыпется, тоска зеленая, лидеры уходят, начинается грустняк. Господа, а ведь с этого... Изначально нужно было начинать выбор фирмы не по мотивационной составляющей и, вторая, по продукту. Потому что продукт должен быть конкурентно этому рынку в целом. Именно расходуемый, заканчиваемый, адекватный по цене. И продукт должен быть по качеству выше, чем то, что обычный клиент может позволить себе в магазине. Итак, мы сегодня поняли, почему сети сыпятся. И в следующем ролике мы поговорим о том, каким образом сделать так, чтобы изначально люди в структуру приходили более высокого качества, не ожидали никаких вещей, которые они не смогут сделать, чтобы были оправданные ожидания. Смотрите следующее видео о технологиях создания правильных ценностей в сетевом маркетинге. С вами был Зайцев Алексей. Если вам интересна связь лично со мной, под видео есть возможность выйти на мой WhatsApp. До связи, всем пока.